Всем привет! Ты смотришь Универ Меня зовут Настасья Иванова. Сегодня в выпуске. Президент республики наградил лучший студенческий отряд. Институт физики представил дорожную карту на ближайшие годы. Французские вузы готовы к сотрудничеству. В Казани прошел третий республиканский форум трудящейся молодежи не словом, отделом а В торжественном мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. В Павловской академии спорта собрались более тысячи человек, имеющих непосредственное отношение к профессиональному празднику, отмечаемому 17 февраля – Дню российских студенческих отрядов. Лучший студенческий трудовой отряд наградил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Участие вот в таких проектах, как студенческие отряды – это работа в команде, это получение каких-то навыков, это испытание себя. По словам руководства республики, будет оказываться ребятам всяческая поддержка в работе студенческих отрядов. Студенты, которые участвуют в трудовых отрядах, получают опыт работы в команде, испытывают себя. Это Уже второй год я в студенческих отрядах, а здесь я очень жду, что в номинации «Лучший местный штаб студенческих отрядов» наш штаб займет первое место. На самом деле просто очень захотелось поехать работать в Ажатан, в Крым. И вот студенческие педагогические отряды, как раз таки РСО, дало такую возможность. В рамках торжественной части формы были награждены победители республиканского конкурса Студенческий трудовой отряд года-2017. По номинации Местный штаб студенческих трудовых отрядов года победителем признан штаб студенческих отрядов Елабужского института КФУ. Командиром года стала Ксения Зверева СПО, регион 116 Елабужского института Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. КФУ планирует повысить уровень знаний будущих абитуриентов. Более того, в течение года будет выяснено, насколько студенты удовлетворены образовательным процессом. Подробности расскажет Аделя Шмилова.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 Адель Шамилова, Роман Самарин, Ниверньюс. В Казанский федеральный прибыл с визитом представитель посольства Франции в России. Какие вузы этой страны уже сотрудничают с КФУ, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. Казанский федеральный университет посетил АТАШЕ по науке и технологиям посольства Франции в России господин Арельен Лене. Гостя встречал директор департамента внешних связей университета Андрей Крылов. Традиционно визит начался с экскурсии по музею истории КФУ. После нее состоялась встреча с руководством и презентация Казанского федерального университета. На ней присутствовал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Визит представителя посольства не является чем-то удивительным. Казанский университет ведет активное сотрудничество с вузами Франции нашли исследовательские отношения с Казанским федеральным университетом и Францией очень теснее. Можно упомянуть совместную лабораторию между Кафею и городом Марсель, институтом Инсерм по нейробиологии. Помимо этого, КФУ поддерживает образовательные программы и научные исследования со Страсбургским университетом, Французским институтом нефти и альтернативных источников и другими вузами страны. По словам Аташе по науке и технологиям посольства Франции в России, вузы открыты к новому сотрудничеству с Казанским федеральным университетом. Артем Топичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном прошла Всероссийская конференция Лобачевского. Чем удивляют юные гении, узнаем прямо сейчас.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 Казанский федеральный университет запустил новый проект, который поможет всем абитуриентам. Подробнее вы узнаете в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартовал новый специальный проект в Инстаграме, который призван помочь абитуриентам, желающим поступить в Казанский университет. Проект получил название «Инсталайф», а его целью является проведение цикла прямых трансляций, на которых представители вуза ответят на вопросы не только абитуриентов, но и родителей. Абитуриентов интересуют возможности проживания в общежитиях Казанского университета, какие правила распределения детей. А Также ребята интересуются в принципе, формами э, обучения, направлениями. То есть, по сути, их интересуют все аспекты их будущей студенческой жизни. Обо всех прямых трансляциях можно будет узнать заранее на официальных страницах университета. Диана Шахидинова, Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Традиционно масленица не обошла стороной Казанские федеральные. Как сотрудники ВУЗа отметили праздник, расскажет Анна Глазунова. Масленица – самый любимый и вкусный праздник. Отмечается он в течение недели перед Великим постом. Целую неделю продолжаются народные гуляния, все готовят блины, выезжают на природу, сжигают чучело. Сотрудники Казанского федерального университета также с размахом отметили традиционный праздник проводов зимы. На территории астрономической обсерватории имени Ангельгарда КФУ собрались все любители вкусного праздника. Каждый желающий мог посоревноваться в умении печь блины и самостоятельно приготовить их на костре. Ведь так они намного вкуснее, чем дома. В программу входили и развлечения, такие традиционные забавы, как перетягивание каната, разбивание горшков, хороводы. Завершился праздник сжиганием чучела-масленицы. Согласно древним языческим поверьям, считалось, что сгоревшее в этом костре переродится из пепла в новое и лучшее. Само сжигание сопровождалось хороводами, песнями и плясками, ведь все провожают зиму и с нетерпением ждут теплой весны. Анна Глазунова, Универ -Ньюз. Это были все новости на сегодня. Всем пока-пока.